Здесь же я бы вам хотел еще дать, может быть, небольшую рекомендацию. Вы можете торговать процентом или лотом. Вот у меня, например, я торгую лотом, мне это больше нравится, объясню почему. Давайте я вам расскажу на примере, вот Татьяна просила, чтобы я вот эту тему тоже затронул, Тань, да, вот про лоты, как, вернее про то, что люди думают, что Допустим, они зашли, и у них в кабинете. Давайте так. Кейс следующего, следующего рода. Первое. У человека, например, он торгует там на тысячу долларов. Да? И теперь у него приходит сигнал. И сигналом он говорит, что 10% от депозита. Это мы такое видим: 5% или 10% как в самом сигнале, да, все помните. И теперь представьте, что человек принял этот сигнал. Он его принял, и э, теперь э, этот сигнал отработал, и он показывает, у него, например, 5 процентов, он пришел в плюс. Многие люди думают, что у человека на аккаунте, у которого, допустим, 1000 долларов, должно стать 1050 долларов. Э, дайте мне, пожалуйста, ответ. Плюсик это да, тут должно быть 1050 долларов, минусик нет, здесь должна быть другая цифра и можете выставить другую цифру. Просто интересно вот от этого кейса. Это как своего рода такое маленькое, такое домашнее задание или как вот вопрос. Просто сейчас я хочу, чтобы вы сами посмотрели, как люди думают. Давайте, все, прям вот пришло время печатать. Кстати, Татьяна и Игорь, если вы обратили внимание, сразу заулыбались. Мы просто с этим уже в чатах минус, неоднократно спалкивались. А, с этим чатом уже проработали, да, я смотрю. Окей. Так, вот кто-то написал 5. А что значит 5? 5 долларов. Окей. А, 5 долларов, все, понял. Отлично. Ну, вы, я смотрю, подкованы. Так вот, это действительно так есть. А теперь представьте, идем этот кейс разрабатываем дальше. У меня еще ничего не закрылось, я уже вошел в рынок. То есть, если я зашел на, там, допустим, зашел на 1000 долларов, и вернее, 10% я зашел в сделку, значит, у меня на балансе осталось 900 долларов. Правильно? Ну, по логике вещей, да. Теперь у меня приходит новый сигнал. И этот сигнал, говорит, еще, там, допустим, нет, так неудобно бы считать, еще, например, 10%. Сколько теперь у меня останется на депозите, чтобы я мог дальше торговать? То есть, минус 90, значит, получается 810 правильно понимаете и соответственно если мы торгуем вот так вот по 10 процентов то есть в следующий раз у меня отнимается там минус там 81 да там ну и так далее получается короче суть в том что вот таким макаром можно зайти в рынок ну там плюс-минус там 15 там 20 раз да ну, грубо говоря из них последние разы когда вы будете заходить там например можете заходить там не как здесь там по, допустим 01 а, например, по 0,001, да, то есть, соответственно, вы будете видеть, о, так я в плюс, а где мои 5%, а с чего там будет 5%, если, по, если в последнюю сделку ты заходил с 50 долларами. А почему ты зашел с 50 долларами? Ну, потому что там ты по 10, по 10, по 10 повыгребал, и у тебя просто осталось совсем мало. Из нас суть, что я имею в виду здесь. Это первый пример, как можно торговать. Второй пример, я, например, люблю торговать лотом. Что такое лот? Вот у меня есть, например, одна, один э, BTC, э, допустим, для торгов. Я выставляю у себя, то есть дальше мы вам этот чуть-чуть э, расширим, там будет удобнее, да, но вот пока, как я это использую сам для себя, я выставляю у себя вот здесь вот в сервисе. Сейчас я вам покажу, где это делается, если кто еще не знает. Так, э, так. Здесь вот вы выходите и, так, где-то у меня было, О, настройка профиля, да. И вот здесь вот видите ограничение максимальной суммы сделки 0,02. То есть мой лот является вот за счет того, что у меня вот эта галочка здесь стоит и сохранено каждый раз, когда бы я не принимал сигнал, да. У меня берется 0.02, то есть не 10%, то есть не 0.1 от, от битка, да? то есть вот здесь я на биток торгую, а 0.02. Для чего? Тем самым я диверсифицирую свой риск, тем самым я могу зайти уже не 20, не 15 раз в рынок, а 50 раз, к примеру, да? И я могу спокойненько еще балансировать на вот этих всех движениях и на всех вот этих курсах, потому что когда биток летит, не все монеты уходят стоп-плюсом, поверьте мне. Но если у вас уходит стоп-плюсом монета, на которую вы зашли в 10%, то это жирно ощутимо на самом депозите. Поэтому небольшой такой лайфхак для вас. Вы можете торговать лотом. То есть я торгую лотом, и я попросил ребят, чтобы у нас была возможность принимать сигналы не только по проценту, но и выбрать лот, например, 001, 002, 003. Надеюсь, что скоро это у нас будет. Да, Я просто знаю, что это будет, просто не могу сказать вам точно, когда. То есть над этим уже работается. Вот. Поэтому обращите, обратите внимание для себя. И еще очень важно, трейлинг стоп, трейлинг лесенька. это вообще это просто что-то невероятное. Это очень-очень-очень очень, очень, очень крутой. Ой, а я что, удалил, что ли? Ого, что, правда? Ой, я такой сякой. А, помните, где я вам рисовал а, трейлинг? Ну, давайте сейчас быстренько прорисуем. Когда у вас там стоит трейлинг стоп, и вот это вот у нас курс, вот здесь вот мы с вами вошли в рынок, и вот здесь вот у нас пошли, там, допустим, таргет, таргет, таргет, таргет, а вот здесь вот у нас стоп-лосс, например, расположился, да? Вот, а, так, ну, давайте это синим сделаем, чтобы мы вошли в рынок, а то... Отличие не будет. Так, вот здесь я вхожу в рынок, да? Что теперь происходит? Пошло по сценарию и сорвала первый таргет. Все, я уже в плюсе. Что происходит? Он отсюда, стоп-лосс, перемещается вот сюда. То есть это и есть трейлинг-стоп. Теперь курс пошел дальше в мою сторону. Мы подобрались к второму таргету. Он сработал. Трейлинг-стоп перемещается сюда. Теперь, если вдруг даже курс развернулся и пошел против меня, я закрываюсь в жирный плюс. Так или иначе. Это круто. Это же круто, да, ребят? Игорь Тань. Да, конечно. В любом случае для пользователей, которые не готовы брать на себя вот именно психологии, да, нету еще трейдера, которые готовы, допустим, сутки терпеть убытки в минус 10%, Это, это лучшее решение просто именно для большинства пользователей. А то есть, есть если я могу потерпеть условные убытки, да, то на сутки мне это более-менее комфортно. Кто-то не может, будет паника зачем надо. В итоге ликвидность высвобождается быстро, и даже 2-3% прибыли это уже есть. Мне очень нравится, какой эмоциональный Игорь. То есть я сейчас ожидал, да, там это вообще нормально, да, это очень здорово, если для этого, для этого, блин, очень круто. Какой ты спокойный, я не знаю, чем тебя кормят, там, где ты живешь, но это само спокойствие. Это меня жестко. Я просто, вот, ну, я просто на себе ощущаю какой-то кайф. То есть, с одной стороны, ты, например, видишь, у тебя, оп, где-то там, например, Go прошел в плюс, да, оп, второй таргет Go прошел в плюс, а тут раз смотришь, о, стоп-лосс, думаешь, о, раз, раз смотришь, Go, о, хорошо. Блин, такой кайф, такой кайф, то есть, ну, очень часто трейлинг-стоп это вообще непростая функция на самом деле, и создание ее в том числе. И большинство сервисов работает со стопами, и это уже круто, но трейлинг-стоп это еще на шаг круче. Потому что вы освобождаете себе все чаще и чаще ликвидность, вы можете ре, ре, ну, чаще заходить в рынок, у вас все больше и больше шансов на а, положительную сделку. То есть Это мы сами не прошли, но это все-таки нужно было бы а, затронуть.